Здравствуйте, меня зовут Владимир, с вами канал группы компаний ТСС. Сегодня на обзоре у нас представлена новая линейка инверторных портативных бензиновых генераторов. Основным отличием от бензинового генератора является как раз-таки наличие встроенного инвертора. Инверторный генератор – это отличное решение для электроприборов, которые требовательны к качеству тока. Аудио-видеотехника, компьютерная техника и так далее. Обзор на обычный бензиновый генератор вы можете посмотреть в ролике, который был снят ранее. Линейка инверторных генераторов представлена с мощностями от 1,6 кВт до 9 кВт. Помимо наличия встроенного инвертора можно отметить экономичность за счет того, что режим работы двигателя подстраивается под характер нагрузки. То есть, если мы используем половину нагрузки, то и двигатель работает не в полную мощность. Данные станции оснащены ручным стартером и электрическим стартером. Сегодня у нас в ролике представлена станция на 8 кВт. Она оснащена ручным и электрическим стартером. Ну, давайте попробуем запустить ее ручным стартером. Легкий запуск. Также есть переключатель, экономичный режим. Смотрите, включаем, насколько станция работает тише и, соответственно, экономичнее. Станция на 4 кВт в шумозащитном исполнении. Включаем подачу топлива, двигатель. Нажимаем кнопку. Легкий запуск с электрического стартера. Также есть переключатель режимов. И станция на 3 киловатта. На сегодня это все. С вами был Владимир, канал группы компании ТСС. Если вам нужны качественные генераторы, вы знаете, куда обратиться. Пока.